Шанс, ты звезда. Давайте поаплодируем, друзья, потому что на этой сцене появляется замечательная певица Виктория Беларус. Ваши аплодисменты! <плодисменты> А, вы хотите, Виктория. А, Виталия, вы очень энергичная девушка. Спасибо, <связывая> <связывая> едутки. <связывая> а, да. А, в общем, я вам вручаю сертификаты нашем радио, чтобы вы поучаствовали, я возьму у вас самое лучшее интервью. Ребята, помните, как Виктория, будьте такой же энергичны, ну что? <связывая> Спасибо! Спасибо вам большое! Спасибо большое! Виталий. Спасибо! Виктория, подождите, не уходите. Вы нас так поддерживали, но не только поэтому. Я зажглась вашим номером. Я дарю вам стипу на постановку танцевального номера. Вот. И даже, я думаю, что и вы с нами танцуете, и наши дети. Да. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо.